Приветствую вас на водном занятии бесплатного тренинга канал YouTube от а до Я. Вы узнаете для кого записывается этот тренинг кому он будет интересен формат этого тренинга как он будет проводиться и конечно узнаете что на этом тренинге мы будем изучать и основная цель этого тренинга что в результате вы должны получить доброго времени суток приветствую всех я игорь Черноусов и данный тренинг записывается совместно с филиппом Проданом в рамках нашего основного тренинга который называется трафик менеджер для кого записывается этот тренинг В первую очередь для людей которые объединяются вокруг братства партнеров квизгрупп именно для вас друзья я записываю эту пошаговую инструкцию развития вашего канала чтобы вы не допускали ошибок чтобы ваши каналы начали развиваться правильно этот тренинг также будет интересен для всех кто развивает свои молодые каналы как будет проходить этот тренинг Тренинг, скорее всего, будет проходить в нескольких форматах. Возможно, будет доступен в формате условно-бесплатного инфопродукта, когда вы получите все занятия этого тренинга за один раз. Скорее всего, этот тренинг можно будет просмотреть с каналом моего Игорь Черноусов. Но в оригинале этот тренинг планируется как тренинг с использованием сервиса Just Click. Вы будете получать... Задание, выполнять эти домашние задания, писать отчеты. а Ваши отчеты буду проверять я, то есть проверять будет именно человек. Поэтому, пожалуйста, учтите, что мне на это потребуется какое-то время. А после проверки вашего домашнего задания, в случае его правильного выполнения, вы будете получать доступ к следующему уроку если у вас возникают какие то вопросы вы можете их писать вместе с отчетом по домашнему заданию каждую неделю каждую неделю по четвергам у нас с вами обратная связь 20 часов по москве на сайте который называется игорь 36 страничка вебинар youtube ссылка на эту страничку будет в домашнем задании у нас проводится обратная связь приходите и задавайте свои вопросы что будет в этом тренинге. Тренинг содержит, как я уже сказал в начале, пошаговую инструкцию развития вашего канала с самого нуля, создания с правильного создания аккаунта, выбора ниши, составление SEO-ядра вашего канала, грамотного оформления вашего канала. Вы узнаете о методиках работы с авторским и с чужим видео. И, естественно, Максимальное количество времени на этом тренинге будет выделено продвижению вашего видео, продвижению вашего канала. Вы узнаете о простых, но эффективных способах развития YouTube-каналов и вывода видео в поисковые топы YouTube и в поисковые топы систем Яндекс и Google. Основной целью данного тренинга является создание... К концу тренинга канала, на котором больше 100 роликов, канала, который уже генерит трафик, и вы получите возможность этот трафик сразу монетизировать. Мы это сделаем через медиа QuizGroup, а также вы узнаете о эффективных способах монетизации вашего канала, кроме монетизации через партнерские выплаты медиа -сети. Уроки тренинга будут изменяться, я очень надеюсь на вашу обратную связь пишите ваши пожелания рекомендации что добавить я буду оперативно носить эти изменения а теперь первое домашнее задание что вам необходимо сделать вам необходимо пройти регистрацию во всех социальных сетях кроме объебы, вот это вот зелененькое, в которые youtube может делить в вашем видео ссылки будут в домашнем задании вам необходимо оформить профиль если у вас еще нет в этой социальной сети профиль должен содержать вашу фотографию должен быть заполнен полностью пожалуйста оставьте ссылки на свои ресурсы свои контакты а, можете заполнять реальные контакты и реальные фотографии можете использовать фейков но с имитацией живого нормального человека на вашей страничке у вас должно быть несколько постов по вашей тематике в отчете вы указываете ссылки на свои оформленные профили и обязательно подаете заявки в друзья мне и естественно всем участникам тренинга пожалуйста пишите то вы с тренинга чтобы люди понимали кто им добавляется в друзья в результате вы получите оформленные профили и десятки целевых друзей спасибо большое всем кто досмотрел урок до конца Пожалуйста, выполняйте домашнее задание и делайте отчеты. До следующего занятия.